Всем привет, это сайт drupalbook.ru и в этом видео мы начнем верстать тему на Drupal 8 из PSD. В прошлом уроке мы разобрали, как сделать под тему на основе Bootstrap, мы установили тему Bootstrap, сделали под тему, настроили gulp, чтобы компилировать SCSS в CSS. Теперь мы будем подготавливать мобильную версию нашей темы. Давайте зайдем на наш сайт. И зайдем в оформление. Сейчас у нас такой вид у темы. Нам нужен liquid-макет, чтобы он растягивался на всю ширину. Давайте зайдем в оформление, в настройки нашей подтемы. И в настройках давайте выставим liquid, fleet-container. Давайте сейчас поставим его, сохраним. Таким вот образом, чтобы каждый блок растягивался на всю ширину мы будем создавать отдельно блоку свой background и задавать свой отдельный контейнер, чтобы ограничить контейнер по ширине. Теперь давайте поставим еще Fixed Header. Заходим в компоненты, в navbar и ставим. Давайте поставим Fixed Top. Это позволит нам сделать фиксированный хедер чтобы он всегда прокручивался вниз. Сейчас просто у нас нет контента, чтобы увидеть, как он прокручивается. Но он будет прокручиваться у нас. Давайте теперь сразу уберем лишние блоки, созданные на Drupal, например. Зайдем в схему блоков. Убираем «Сделано на Drupal. Можно, в принципе, убрать вообще все менюшки. Мы добавим новые, если нам нужно будет. Оставим просто «Основная навигация». Мы их в не удаляем, мы их просто включаем, поэтому всегда можем их вернуть назад в любой регион. Поэтому не бойтесь их отключать. И у нас осталась одна менюшка. Как раз вот этот хедер меню и будет прокручиваться вниз. Мы добавим сюда слева логотип и вправо уберем меню. Макет, который я показываю, я его приложу к статье. Вы сможете его скачать и также делать себя локально. Как видите, макет довольно-таки простой. Лендинг пейдж здесь один блок под другим, внутри у него контейнер и колоночками задано в каждом контейнере отдельно текст, картинки, видео социальные иконки, все мы это добавим постепенно а пока сейчас в этом уроке разберем как сделать хедер сделаем отдельным блоком картинку и на нем сделаем текст также настроим чтобы эта менюшка была к Hamburger меню то есть выпадайкой в мобильной версии и посмотрим как работает поиск здесь нет иконки поиска возможно мы добавим иконку поиска где-нибудь ниже здесь либо поле поиска ниже сделаем выпадающим но поиск нужен на сайте потому что люди все равно ищут не только через google но и через поиск на сайте давайте зайдем в схему блоков и перенесем блок основная навигация main menu не в навигацию Navigation, а в Navigation Collapsible. Сохраним. В чем разница этих регионов? Если вы сейчас обновите страницу, то в принципе для вас ничего не изменится. Но если вы сделаете мобильную версию, включите мобильную версию, то ваше менюшка станет выпадающей. То есть появится гамбургер меню. наподобие такой же, как в Drupal. Здесь можно Добавить также и поиск. Давайте сейчас зайдем снова в схему блоков, найдем поиск. Вот он поиск по сайту. Из Primary тоже приносим его Navigation Collapse. Ставим поиск после основной навигации. И сохраняем блоки. Заходим на главную страницу и обновляем. И таким вот образом у нас идет вначале менюшка, а потом идет поиск. Это встроенная фича в тему Bootstrap в других темах. Возможно, по-другому настраивается гамбургер меню. Можно сделать просто отдельно менюшку и потом уже через jQuery плагин настроить гамбургер меню. Не обязательно использовать встроенный в Bootstrap гамбургер меню. Но здесь довольно-таки удобно, что мы просто выставляем в регион менюшку и поиск, он уже находится в поиске. Можно, например, оставить поиск в мобильной версии а в десктопной, потом мы его просто уберем, скроем чтобы он пока нам не мешал. Потом подумаем, как сделать его в доступной версии, потому что по макету его сейчас нет. Но все равно, я думаю, стоит добавить его где-нибудь ниже менюшки, чтобы он был. А теперь давайте перейдем непосредственно к верстке. Начнем уже верстать. Нам нужно, во-первых, сейчас что сделать? Нужно поставить контейнер, чтобы наша менюшка была сужена до определенного размера. Если посмотрим... В Photoshop и выделим, посмотрим, какой контейнер. Я нажимаю Ctrl-Shift-C, чтобы скопировать область, которую я выделил. И когда я нажимаю «Создать новый файл», «Новое изображение», то я вижу, какой размер я выделил. Ну, примерно 1175. Тут я обрезал немножко буков ПТ. Возможно, есть какой-то паддинг еще справа и слева. Можно проверить на других блоках. Вот, например, здесь четко видно, может, должно быть видно размер. Тоже нажимаю Ctrl-Shift-C. 1168 ну 1170 я думаю то есть такой у нас будет контейнер мы поставим max.vid этому контейнеру и он ужмется до 1170 максимального размера давайте добавим этот контейнер нам нужно добавить контейнер внутри региона navigation collapse.ru давайте заходим в нашу тему находим шаблон если у вас пустая папка шаблонов значит вам нужно их скопировать из родительской темы bootstrap заходим в templates и просто берем и копируем все темплейты, таким образом мы переопределим темплейты для нашей темы внутри нашей дочерней темы. Что это нам позволит это сделать, нам позволит переопределять шаблоны, делать свою верстку для, для шаблонов, например если мы зайдем в system, найдем в page HTML tweak то здесь будут все наши регионы, где мы сможем обернуть необходимые контейнеры. Так, вот наш navbar-header, вот наша navigation регион и navigation-collapsible. Сам navbar-header мы зададим ему в background, поэтому э, региону navigation мы будем добавлять контейнер. Мы можем использовать контейнер Bootstrap. -а. Просто добавляем класс-контейнер, и он будет центровать наш блок. Для того, чтобы применились наши стили, наши, наши изменения CSS, наши изменения HTML, в шаблонах HTML-Твик нам нужно будет отключить кэш. Для этого открываем урок 9.3. Можете посмотреть видео, можете просто использовать статью. Нужно сделать все эти действия. Я не буду сейчас записывать в видео, что нужно конкретно сделать, вы можете посмотреть отдельно это видео. 9.3, отключаем кэш Drupal 8 и сделать то же самое. А пока я сделаю это сам. Я добавил настройки, чтобы отключить кэш. Сейчас я просто почищу кэш через драж. И наши настройки применятся. И в следующий раз, когда мы будем менять уже шаблон, наши настройки будут применяться автоматически. То есть, если у вас не применяется какое-то изменение в шаблоне, просто попробуйте вначале скинуть кэш. Вы можете его скинуть через Rush, через кэш Rebuild. Вы можете зайти на сайт и скинуть все кэши. Если у вас не стоит модуль Admin Toolbar, то заходите в конфигурацию, ищите производительность и очищаете кэш давайте поменяем местами блок контейнер я вот стала немножко не в то место я обернул на бархедер нам нужно обернуть полностью внутренность контейнера то есть у нас есть родительский контейнер который добавляется бустером. давайте добавим еще один контейнер который будет оборачивать и на бархедер и на бар лапсулу Отлично, контейнер применился. Я думаю, стоит скрыть уже поиск, чтобы он нам не мешал. Вот видите, мы добавили контейнер. Контейнер Fluid добавляется в самой темой Booster. Вот в этом месте. Он вынесен через переменный контейнер, для того чтобы можно было через админку настраивать Fluid контейнер или не FluidContainer. Но нам нужен Fluid контейнер, потому что у нас блоки растянуты на всю ширину. Поэтому нам придется контейнеры добавлять уже непосредственно самим через класс «Контейнер» уже в шаблоне. Давайте скроем поиск. Я предлагаю его просто пока скрыть через CSS. Позже мы к нему вернемся. Так, «it» — «DrupalBlook» — «search». Мы подключили Google файл. Через него мы компилируем. Я уже включил task default. Поэтому каждый раз, когда я буду менять что-то в CSS, у меня будет компилироваться CSS. Давайте сейчас проверим. Если у вас не поменяется CSS, который вы пишете, значит, проверьте ваш gulp task. Возможно, он просто не включен. Его нужно включить. О том, как настраивать gulp, мы рассмотрели в прошлом видеоуроке. Можете вернуться к нему и посмотреть, как настраивать gulp. Итак, все наши стили находятся в папочке CSS Styles. Сейчас я предлагаю разбить наши стили на несколько папок. Это будет папочка Pages. Мы будем топить CSS для Pages, для страниц различных. И папочка Blocks. CSS для блоков. Также мы будем добавлять различные CSS в папочку Component. Это будет Reusable CSS, который будет применяться на различных страницах и блоках и не относится ни к страницам, ни к блокам, а относится прямо к какому-то компоненту. Например, кнопка формы, submit, она не относится ни к какой форме, она одинаковая на всем сайте. Поэтому мы выносим ее, например, в компоненты. У нас есть компонент формы, отдельно филды, отдельно навбар, иконки. То есть это все компоненты, в которые входят на различные страницы, на различные блоки. Они не относятся ни к какому конкретному блоку или странице. Они относятся ко всему сайту, поэтому есть отдельная папочка «Компонент». И здесь мы создаем файлик Drupal «blog.trupal.book.search». Предлагаю просто убрать вообще все остальное, потому что и так понятно, что блок поиска у нас будет один на сайте, по крайней мере сейчас. Если у вас будут разные поиск, поиски на сайте, то, конечно, вам нужно будет назвать там «search page», например, там или «search магазин», «search шоп или «search категории». В зависимости от того, где находится ваш поиск. У нас будет один поиск на сайте, поэтому мы его называем search .scss". Также не забывайте добавить нижнее подчеркивание, чтобы этот файлик не создавался, как CSS файл при компиляции. Мы будем инклюдить его непосредственно уже в стайл И здесь мы будем инклюдить наши файлы. Компоненты инклюзится выше, поэтому нам нужно инклюзировать только страницы и блоки. Заметьте, что мы пишем просто папку относительно файла стайл Также, когда мы указываем файл, мы не пишем нижнее подчеркивание, не указываем расширение стсс, пишем просто название файла. Также хорошо бы добавить комментарий, комментарии, что это блоки. Потом, когда будете инклюзить все файлы, инклюйте их в алфавитном порядке, чтобы было легко ориентироваться в папке и ориентироваться в подключениях каждого из файлов. Пока у нас нету никаких стилей для страниц. Давайте сейчас еще добавим в pages для нашей главной страницы стили. Ну, например, front page. Давайте напишем слитно. CSS. Не забываем про нижнее подчеркивание в начале файла. И также инклюидим Pages FrontPage Сохраняем. И видите, что у нас перекомпилируется наш CSS. Давайте сейчас добавим Уберем блок Search из макета. И давайте добавим display NOM, скроем наш поиск. Потом настроим, чтобы он показывался в мобильной версии. Пока поиск нам не нужен. Давайте выведем теперь логотип. Логотип лучше всего вывести просто через блок. Чтобы менеджеры сайта помогли загрузить другой логотип. Добавляем просто обычный блок. Называем его логотип. Находим этот логотип, растрируем объект, либо привозываем его Smart объект, выделяем, сохраняем, убираем слой, чтобы не было слоя белого, и сохраняем. Папочку images, берем сохраняя png файл, чтобы не было бэкграунда у картинки. Назовем его лого. И заливаем картинку. Находим нашу картинку. Мы можем вывести этот блок логотипа просто в регионе Navigation, без Navigation, Collapsible. Добавляем блок, логотип размещаем, сохраняем Можно убрать заголовок, точнее нужно убрать заголовок. Настраиваем блок, убираем тоже заголовок. Теперь нам останется только убрать вправо менюшку и потом дористать остальное. Давайте сейчас разберем еще, как писать в бустер -пи стиле для мобильный таблет версии добавим xin если вы зайдете в файлик navbar.s.css то здесь вы увидите такой вот, такие вот переменные давайте сейчас их сохраним к себе в css и будем их использовать для того чтобы подключать медиа запросы медиа чтобы определенные стили срабатывали только под определенную версию например для таблета мы можем использовать переменную таблет и писать стили только для таблета таким вот образом то есть мы пишем определенный тег какой-то или селектор и подключаем просто медиазапрос внутри этого селектора и этот стиль будет применяться только для одного разрешения экрана давайте скопируем и посмотрим как это работает скопируем прямо перед нашими новыми стилями чтобы эти переменные были доступны у нас, в наших блоках и страницах давайте перейдем страницу search и поставим подобным образом медиа. давайте используем медиа таблет это позволит нам показывать поиск только в мобильной версии в таблет и выше мы уже не будем показывать поиск давайте проверим откроем сайт так на версии не показывается Таблет тоже не показывается. Отлично. Но в мобильной версии, вот видите, у нас поиск есть. Что, в принципе, мы хотели сделать. То есть вы можете в любом месте теперь использовать этот Media Query. Вставлять таблет, например, Mobile. Но единственное, что когда будете вставлять этот Media Query, то учитывайте, что когда вы вставляете таблет, то эти стили применятся и к десктопу, и к large, большому монитору, 4К, например. Но если вы пишете Mobile, то это применяется только к мобайл. Вот вы видите вид стоит, для всего остального стоит вид. То есть применяя к таблет вы применяете их к дестопу. Применяя к Normal вы применяете только к Normal и White. То есть большим монитором. Ну, то есть на дестопу только. Итак, с поиском мы добрались. Давайте теперь сверстаем дальше наш, нашу шапку. Нам нужно задать бэкграунд прозрачный. Можно это сделать через RGB стиль. Итак, высота 150. Давайте создадим просто высоту 150 нашей шапки. Header. Можно использовать nav. Header nav, например. Давайте создадим еще один компонент. Назовем его header.stss. Он будет тщательно нас за шапку. Так, не забываем про нижнее подчеркивание. В начале файла. Хедер на бар. Задаем высоту 150 пикселей. И бэкграунд. Будем писать в RKBA, чтобы можно было поставить прозрачность. И посмотрим сейчас, какая у него прозрачность стоит. Вот он на бэкграунд. Прозрачность 85. Точнее, не прозрачность 85. Цвет. Я так понимаю, что черные заливки. Давайте попробуем. 0, 0, 0. Черный цвет и прозрачность 0,85. Теперь нам нужно подключить header.scss в компонентах. Давайте зайдем в стиле. Добавим еще одно место для подключения. И назовем header. header Отлично. Подключили, сохранили. Еще один момент. Когда вы подключаете новый файл, вам нужно перезапустить губ. То есть то, что, например, вы подключили search файл, вам тоже нужно было перезагрузить губ. Иначе новый стиль не будет применяться. Перезапустить Gulp можно просто стоп и Start. И, в принципе, этого достаточно, Стоп перезагрузился Gulp и подцепились новые файлики. Если у вас вы подключили файл, его у нас не применяется, точнее, если CSS не генерируется, просто перезапустите таск task, task, и все должно заработать. Отлично, давайте обновим страницу. И у нас добавился наш хедер. Хедер достаточно большой. Можно, например, будет его уменьшить, когда он будет уходить ниже. Но пока по макету у нас такой вот огромный хедер. Давайте сейчас выровняем наш логотип и менюшку по центру. Для этого можно использовать line-height. Берем просто блок, название нашего блока. Делаем section. Ну, вот, например, наш блок. Логотип. И ставим его лайн 150 пикселей. И он выстраивается по центру. Давайте скопируем этот стиль. То есть мы задаем такой же лайн-хайт, как высота блока. И тогда строчка становится такой же высоты как и весь блок и текст становится по центру то же самое мы проделываем и с менюшкой находим ID нашего блока блок drupalbook меню. Также мы показываем, что ссылки в блоке должны быть белого цвета. Лишки внутри ссылки, указываем именно вложность и ставим цвет белый. Если блоку не поменилось, то можно использовать также ланхайт к лишке. Добавляем height И давайте добавим еще высоту улки. Так, скопируем height Добавим высоту улки. 150 пикселей. И Landhide 150 пикселей улки. Делайте отступы после каждого стиля, то есть пишем, например, стили для основного блока, делаем отступ, пишем стили для вложенного тега, делаем уложенного тега свои стили, делаем также отступ, это позволяет лучше читать код. Но, опять же, не стоит делать, например, два отступа, они излишние будут. Также у лишки нужно убрать, убрать float left, пишем float no и display inline блок, чтобы выровнять все такие менюшки строчку и таким образом у нас будет также выровняться по центру по вертикали так выбираем float non пишем и ставим display inline блок. float non мы убираем потому что есть стили бустропа которые ставят лишком float left «Inline-блок» мы делаем, чтобы выстроить все менюшки в линию. Также, чтобы выстроить их в правую сторону, мы должны поставить «Улки okay, тексты line-right». И также, чтобы выставить все, весь блок улку вправо, нужно поставить float-right всей улки. Таким образом мы сделали по правому краю менюшку, по левому краю логотип. Давайте теперь еще поставим необходимые нам шрифты. Давайте посмотрим, какой у нас шрифт используется. У нас используется сегой UI. Мы можем поставить, например, через Google Fonts. Он будет примерно такого же размера, такой же начертания. Нам интересует сейчас размер. Давайте переключим из пунктов в пиксели. Зайдем в настройки. Редактирование установки единиц измерения линейки текст нам нужно поставить в пикселях потому что у нас будут все шрифты в пикселях линейки тоже поставим в пикселях окей сохраняем шрифт у нас 14 пикселей в менюшке я предлагаю использовать пиксели, потому что их гораздо легче прописывать, диверстать пиксель perfect макет хотя лучше всего использовать ем для размера шрифтов разъединить измерения. Но ему достаточно сложно вычислять. Поэтому для первого макета лучше взять пиксели. Font Size 14 пикселей. Давайте также подключим еще Open Sans. Зайдем в Google Fonts. Open Sans. Он примерно такой же, как этот сигой Уи, шрифт. Вот видите, примерно такие же буковки. Выбираем шрифт. Если вы пишете на русском языке, вам нужно включить, во-первых, кириллицу. Добавить поддержку кириллицы. Кириллик. Можно просто кириллику, можно расширенную кириллицу. Но достаточно, я думаю, обычно кириллицы. Нам нужен regular, нам нужен тонкий шрифт и нам нужен жирный шрифт. Мы, скорее всего, не будем использовать курсивный, курсивное написание, потому что курсив хуже читается, чем обычный шрифт. И нам нужно строить эту строчку. Можно строить, например, через импорт. Заходим в наш style CSS и дописываем шрифты. Таким образом можно строить просто Google Font, ваш CSS, shift. Можно встраивать просто HTML. Взять, скопировать этот link, зайти в шаблон system и ваш HTML Twig в tag head найти найти tag и где нибудь здесь встроить просто вот так вот скопировать и вставить tag link в tag -head, в head ваш HTML HTML Twig шаблон. Но лучше всего использовать простой метод, да, вставлять style CSS, потому что здесь его всегда видно, чтобы посмотреть, например, какие шрифты подключены у нас, и идти в шаблоне всегда удобно. Давайте сейчас зайдем на нашу страницу. И подключим наш шрифт. Как видите, подключается он. Таким вот образом мы пишем font family и шрифт up insance. Можно добавить что, промежуточные значения каким там Arial добавить на fallback, если OpenSans не подключится. Например, таким вот образом. Можно писать, например, Arial на fallback. И еще у нас шрифт должен быть uppercase, то есть все буквы большие. Для этого мы пишем текст transform uppercase. Также вы можете заметить, что по наведению у нас цвет шрифта меняется. Давайте посмотрим, какой то цвет. Чтобы выделить шрифт, я использую инструмент T, текст. То есть мы берем таким вот образом, пишем. Я использую апперсант, чтобы дописать ховер тегу А. Так достаточно просто писать, чем писать отдельную строчку. И пишем color. Также мы добавим border. По макету у нас есть у шрифта border 1px solid. Так, с какого он размера? Ну, наверное, даже 2 пикселя. Давайте добавим 2 пикселя. Бордер такого же цвета, как и цвет по наведению, чтобы шрифт не скакал, потому что мы добавляем бордер и он отступ начинает справа увеличиваться. Давайте сделаем таким вот образом. Поставим паддинг по наведению в два раза меньше, чем паддинг без наведения сейчас у нас падинг 15 пикселей то есть мы поставим падинг 13 пикселей так, без наведения 15 пикселей а с наведением 13 пикселей то есть граница у нас будет по два пикселя таким вот образом то есть у нас по умолчанию будет всегда 15 пикселей размер паддинга, то есть мы включаем border просто в размер паддинга и тогда у нас шрифт не будет скакать. Ну, то есть вы видите, что плавает и будет у нас вот таким вот образом по наведению все нормально происходить. Если у вас нижнее подчеркивание появляется по наведению, вы можете под на hover decoration поставить non, то есть нижнее подчеркивание не появлялось в менюшке. Ну и таким вот образом, если мы добавим еще дополнительное меню, давайте добавим еще страницу «Services», по макету у нас есть страница «Services», «Features», контакт и портфолио Пока добавили просто страницы без какого-то контента, без какого-то функционала. Например, «Services», «Настройка меню» Ставим «Главное меню», «Основная навигация», сохраняем. «Services», «Features», «Портфолио», «Контакт». Нам нужно будет убрать вот этот белый фон, который добавляет Bootstrap. Давайте сейчас еще добавим парочку страниц. Выставляем настройки меню. Сделаем все как в макете, портфолио и контакт. Теперь нам нужно поменять порядок наше меню. Давайте зайдем в структуру меню. Основная навигация. Главное поставим вперед. А остальное как по макету. Services, features. Services. Фитчерс, Портфолио и Контакт. Ну, главное, тоже можно применять в Home. Ну, я думаю, это не принципиально для нас. Для нас сейчас принципиально убрать этот белый фон. Ну, давайте сейчас уберем этот сервис. Для этого используется класс Active. Вот видите, что стоит класс Active и для него стоит Background Color. Ну, давайте уберем, просто возьмем, допишем на бар, так. Active Color. Дописываем А. Active. Background Color. Убираем просто. Единственное, мы можем также добавить Наш новый цвет и бордер, ну, В принципе, все то же самое, что делаем на hover Так, у нас у тега А нету класса active У нас есть tag is active Давайте его используем Класс active у нас в лишке То есть мы можем написать таким вот образом Li active И уже у active использовать но это неправильно, потому что, возможно, у нас будет выпадающее меню, и у выпадающего меню может быть активный класс. Не у всех тегов А может быть активный класс из Active. Поэтому лучше сейчас использовать именно такую запись, что активной ссылки мы ставим те же самые стили, что по и наведению. Вот таким вот образом. Если у нас уменьшается экран, у нас появляется менюшка. чтобы менюшка была основной линии с логотипом нужно логотип поставить float-left давайте возьмем и всему региону navigation поставим float-left у нас пока нет такого класса, просто ставим float-left Отлично. У нас стал гамбургер меню, его тоже нужно поставить по центру. Давайте возьмем navbar header и попробуем поставить 100 150 пикселей. Так, это не работает. Переходим, смотрим дальше. Нам бы обернуть вот этот баттон в какой-то ван-хайт тоже. потому что он не по центру, но можно в принципе сделать что можно просто поставить margin топ и подогнать как по центру, например 40 пикселей, таким вот образом. Давайте наверное, так и сделаем, возьмем navbar toggle класс. Добавим margin-top 56 пикселей. Также нам нужно будет добавить бэкграунд нашей выпадайки. Давайте добавим еще navbar-collapse, такой же черный бэкграунд, как и для хедера. Давайте копируем navbar-collapse. Collapse. collapse. Итак, берем багround rgba. Вы можете почитать подробнее про багround rgba на какой-нибудь статье про, этот, про это свойство. Мы будем просто использовать его. 0,85 непрозрачность у нас. Так как этот стиль применяется только для мобильной версии, мы будем его прописывать прям как для мобильной. Давайте скопируем из Search пример использования для таблета, только мы поставим там Mobile. Вместо таблета используем Mobile. что сделал я бы поиск принес бы вниз а основную навигацию оставил бы вверху так у нас основная навигация нужно убрать float для основной навигации таким же образом, вот таким же образом пишем для основной навигации стили. пишем float none, поиск ушел вниз, отлично, теперь нужно убрать uh, line height 150, Лучше всего это сделать таким вот образом, то есть наоборот добавить для таблета, то есть эту высоту оставить наоборот в таблете. Пусть это будет. У нас верстка mobile first, поэтому все новые стили, которые нет для мобайла, они должны быть наоборот прописаны для разрешений других, ну например, для таблета. То же самое можно сделать и с лишками, с размерами лишек. Тоже использовать таблет таким вот образом. То есть мы оборачиваем в стиле вот этот, вот этот медиа таблет, то есть сам, тем самым подключаем медиа запрос, который срабатывает только для таблетов и выше. Вот таким вот образом у нас будет. Можно даже что сделать, можно убрать борды слева и справа в мобильной версии, можно, в принципе, и оставить. Смотрится довольно-таки неплохо. Проверим, давайте, как она смотрится на айфоне. Шапочку, конечно, лучше уменьшить в мобильной версии. Ну, хотя и так нормально. Как пока мало элементов, все влазит. Давайте примерно так и оставим, как есть сейчас. Давайте сейчас еще добавим блок с картинкой, который у нас есть на макете. И это, наверное, будет последний блок, который мы добавим в этом видео. В следующем видео мы будем добавлять остальные блоки. А в этом видео, наверное, пока все с блоками. Давайте добавим картинку и текст. Добавим это все в одном блоке, чтобы это было удобно выставлять на странице. У нас будет на других страницах тоже какая-то картинка, какой-то текст, потому что... Менюшка сверху большая, она загораживает элементы. Вот видите, что логотип по дефолту, который стоит, тот загорожен, перекрыт. Поэтому мы должны вставить какую-то картинку под меню, чтобы не пропадал текст под этой менюшкой. Давайте сейчас возьмем, вырежем картинку. Вот этот hero image. Преобразуем смарт-объект и на Ctrl-C просто скопируем. Ага, оно черно-белое. Окей. Давайте выделим вместе с холдером и преобразуем совместный смарт-объект вместе, вместе с двумя элементами. Так, теперь оно выглядит черно-белое как на макете. То есть я выделил два. Слой, например, и преобразовал смарт-объект. Ну, теперь выглядит черно-белой, как на макете, потому что использовалась два слоя, чтобы цветную картинку сделать черно-белой. PNG. Front -header. Не обязательно сохраняйте ее в тему потому что мы будем загружать его через блоки. И нам нужно сейчас добавить блок, в котором будет текст и картинка. Давайте добавим тип блока. Нам нужно именно тип блока, а не просто блок. Заходим в структуру, схема блоков, типы, типы. В типах нам нужно добавить новый тип блока. Называем его текст с фоновой картинкой или с фоновым изображением. Назовем его текст и background. Сохраняем. По макету у нас здесь перенос строки, поэтому текст лучше сделать форматируемым. Теперь зайдем управление полями. У нас есть боди форматируемый. Его как раз оставим для текста и добавим еще фоновое изображение. Тип изображения фоновое изображение background-image называем поля по английском одно изображение, достаточно сохраняем сохраняем по умолчанию все свойства этого поля и теперь добавляем этот блок. Добавляем блок. Текст с фоновой картинкой. Фон на главное. Назовем фон на главное. Название блока. Само название блока не отображается нигде. Текст копируем сейчас отсюда. У нас здесь перенос строки, можно поставить перенос строки, можно поставить Enter. Shift-Enter делает просто tagbr. BR. Если посмотрите через Shift-Enter, нажмите, у вас появится tagbr. BR. Если вы сделаете просто перенос строки с помощью Enter, у вас будет два тгп. P. Ну, посмотрите, что, что вам лучше. Можно, например, просто использовать Shift-Enter, Tag BR. И загружаем фоновое изображение. Сохраняем и выводим на главной странице фонового изображения. Выводить будем в контенте. Давайте брендинг сайта уберем. Можно, в принципе, вывести вот в топ-баре. Уберем брендинг сайта, сохраним. В брендинге сайта выводится логотип сейчас. Выводим фоновое изображение. Фон на главную. Размещаем. Без заголовка. Страниц только главную. Так, отображать только на страницах. страницы, страниц. Фронт. Область Tor Bar. Сохраняем. Сохраняем. на главную. Так, мы вывели изображение. Сейчас нам выявилось просто как поле. Нам нужно перепредить шаблон, чтобы вывести это изображение прямо в бэкграунде, а не непосредственно а не полем, как это вводится сейчас. Для того чтобы скрыть вывод через поле, нужно зайти в схему блоков, заправить же в типы наших блоков управление отображением, просто скрываем вывод изображения, фоновое изображение, скрываем, переходим на главную страницу, и мы скрыли тем самым изображение. Теперь нам нужно вывести его фоновым. Как мы будем это делать? Во-первых, давайте найдем наш шаблон, то место, где мы можем переопределить наш шаблон. Для этого нужно найти... Мы включили debug true, который показывает, где можно переопределить Нужен шаблон для нашего блока. Нам нужно просто найти в комментариях наш блок. Давайте найдем по тексту. I'm looking. И вот здесь у нас показано текущий, который шаблон используется для этого блока. Это, это поле. Так, сейчас поднимемся выше. Вот этот вот шаблон блока HTML Twix сейчас используется. Мы можем использовать, например, вот этот фон на главную. Можно использовать по ID, по UID блока, но можно, в принципе, и таким вот образом приобрести шаблон. Ну, давайте сейчас скопируем шаблон, название шаблона. Вот наши блоки. Копируем сюда текст из блока HTML.Fig. В контенте у нас выводится сейчас просто текст нам нужно обернуть в секшене, добавить стайл, текст стайл и вывести туда нашу картинку. То есть мы допишем текст стайл, пишем background, Ну, какой-нибудь цвет сейчас поставлю просто. Давайте еще добавим высоту нашему блока, чтобы он был повыше. Сейчас я найду снова этот блок. У него ID блок на главную, у вас возможно, возможно другой ID. Теперь мы пишем как раз стили для блоков, background, front page. Вы можете размещать конечно эти стили в pages на главную, создать front page CSS. но я думаю, что лучше всего сделать Поблочно верстку и CSS писать прям для конкретно для блока, потому что это действительно CSS для блока. Вот это ID блока. Давайте добавим высоту, например, 700 пикселей. Пока что. Потом поправим. Давайте подключим этот стиль. Зайдем в Styles. Зайдем в блоки. По алфавиту он идет раньше, чем search. Включаем его, обновляем страницу. Итак, у нас к блоку подключился стиль 700 пикселей. Давайте почистим кэш, чтобы стал CLC применился. Вот видите, что мы недвайно задали бэкграунд. Теперь вместо этого бэкграунда нам нужно будет ставить дополнительно еще и картинку. Ту, которую мы доставили через background-image поле. Для этого нам нужно использовать будет URL. И адрес картинки. Адрес картинки мы сгенерируем также через через твик. Чтобы просить запись в шаблоне, нам нужно написать preprocess функцию, которая выводила бы из поля background-image готовый уже URL. Для этого мы будем использовать файл drupal.book.fim. Здесь мы напишем preprocess функцию. для блок давайте поставим какой-нибудь breakpoint вам нужно настроить xdebug это можно посмотреть в одной из других статей по настройке php шторма сейчас я просто покажу как это работает нам нужно опять очистить кэш Вам не нужно будет настраивать Xdebug, если вы хотите просто достроить этот блок, но Xdebug вам пригодится, например, в будущем, когда вы будете писать код для Drupal. Xdebug позволяет отследить, какие переменные в данной строчке находятся, когда генерируется какой-то код. В нашем случае нам нужно будет взять из контента URI нашей картинки и сделать у нее полноценный URL, по которому можно будет ставить CSS-код, инлайновый стиль и чтобы он отобразился в блоке. Таким вот образом мы останавливаем на брейкпоинте исполнение кода и находим нужный нам блок. Он находится id фон на главную, поэтому мы делаем проверку. variables elements id равно фон на главную То, что у нас транслитом написано id-блок, это неправильно. Но ну, я, видимо, упустил тот момент, когда надо было прописать машина имя блока. Но сейчас уже это не важно. Можно использовать такое, какое оно есть. Но знаете, что лучше писать, конечно, на английском. Там background-image-phone, ground-image-блок, что-нибудь такое. Пока оставим как есть. Что нам нужно? Нам нужно в переменную variables передать в элемент массива такой вот variables. background-url, например, background-image-url. Мы передадим туда полный URL картинки вместе с именем домена, тогда мы сможем использовать эту картинку как background в блоке. Все это кажется немножко сложным для того, чтобы настроить background-image в блоке, но truepal код достаточно универсален, один и тот же Принцип используется для блоков, для нот, для страниц. Эти припроцесс функции позволяют изменять переменные в шаблонах. Этот принцип одинаков, то есть в любом шаблоне вы можете написать припроцесс функцию, использовать переменную variables и в variables передавать какую угодно переменную, и потом уже непосредственно то, что вы передаете в variables, можно использовать в любом из шаблонов. Поэтому достаточно один раз понять, как работают припроцесс функции, и потом уже в любом месте вы сможете использовать этот принцип. Итак, нам нужно получить background-image. Давайте найдем контент, блок-контент, у нас есть. И дальше нужно будет написать вот такую строчку. Мы используем файл create createUrl для того, чтобы из URI получить нормальный URL. Давайте здесь URL передадим. Но тут есть один момент. Вам нужно взять объект какой-то сущности. В Данном случае у нас блок контент. Он находится в контенте. Variables. Content. Блок контент. Вы берете эту сущность, вот вы видите, что это entity блок контент. Обращаетесь к полю. И дальше через entity get file URI мы получаем ури и передаем его в функцию file create url, где потом получаем url картинки и передаем его background-image-url. Таким образом, мы сможем переменную background-image-url использовать у нас в блоке html -tick. То есть таким вот образом написать. Также я предлагаю еще добавить центрирование картинки, добавить его в центр центр no-repeat, чтобы картинка не повторялась таким вот образом. Не забудьте указать impressant variables Это позволит изменять Переменную variable, собственно. Я забыл добавить его, поэтому ничего не применилось. Добавлять имперсант, и тогда мы сможем передать переменную в шаблон. И вот вы видите, что у нас все применилось отлично. Теперь нам нужно будет убрать патинки слева и справа, чтобы картинка растянулась полностью на всю ширину. И убрать отступ сверху. Нам нужно убрать вот этот лишний блок call SM12, который растягивает всю колонку на 100%, но при этом добавляет падинги. Давайте даем сейчас patch.html.tweak шаблон и уберем этот лишний блок. System. Patch.html. Найдем header наш Вот этот лишний блок мы просто уберем. Именно он добавляет нам этот паддинг. Также нам нужно убрать отступ сверху, чтобы упали, чтобы наш бэкграунд начинался прямо сверху, как по макету. То есть у нас вот так вот меню идет. Сейчас у нас добавлен margin топ 65 пикселей из-за того, что мы поставили fixed header. Это добавляется bootstrap наша тема. Я думаю, что нам стоит просто убрать этот margin-top. Давайте просто его уберем. Наш макет позволяет сделать так, что у нас не будет этого отступа, он нам не нужен. Зачем нужен этот отступ? Он подразумевает, что вы просто сделаете 65 пикселей ваш хедер, который будет ездить по странице, который будет вот таким вот фиксированным. Вот видите, у нас фиксированный хедер. Если мы сделали отступ 65 пикселей, то как раз этот хедер бы занимал вот это белое пространство, которое под этим. Под этой картинкой. Но у нас такой макет, что у нас хедер прозрачный, и у нас не должно быть белого пространства под ним. То есть если мы бы сделали сейчас body Не, 160, не 65 пикселей, а 150, как у нас по макету, сделали бы полностью черным наш хедер, то есть поставили бы непрозрачный черный цвет, то у нас было бы нормально все. То есть вот он черный хедер, картинка вниз уходит, и мы бы пролистывали таким вот образом. Все было бы хорошо. Но у нас полупрозрачный макет у хедера. У нас появляется белое прозрачное место под ним. Что, конечно, неприятно, поэтому давайте просто уберем в боди фикстоп. Зайдем и уберем его. Зайдем в на наш хедер stss. Margin 0 поставим. Ну, в принципе, выглядит уже отлично. То есть у нас вот он, хедер. Я бы сделал, конечно, его более прозрачным. По макетам все-таки выглядит более прозрачным. Давайте сейчас поправим прозрачность. Мы можем просто выставить поменьше. Наверное, 50 я бы поставил. Смотрится вроде бы похожим. И нужно убрать бордер еще. Я вижу бордер у хедера. Бордер 0. Давайте поставим прозрачность поменьше и уберем бордер. Зайдем снова хедер. Прозрачность поставим 50. И уберем бордер. Бордер 0. Вот таким вот образом. У нас более менее уже выглядит по макету. Нам осталось просто перенести ниже этот текст. Давайте возьмем наш текст, который находится в этом блоке. Найдем текст. Он находится в блоке. У текста есть field name body класс. Давайте возьмем его, зайдем в шабл... зайдем в стили нашего блока. Таким вот образом сделаем. Добавим margin top пример 300 пикселей и сделаем. Шрифт у текста такой, как по макету. Шрифт у нас будет 42 пикселя. Transform Apercase. Font size 42 пикселя. Текст Transform Apercase. И бэкграунд колор такой же, как у хедера. RGB 0, 0, 0, черный. И полупрозрачность 50%. Обновляем. Еще нужно поменять цвет у шрифта и сделать его тонким. Цвет у него белый и тонкий. Color и font weight жирность 300. Так, шрифт у нас немножко жирновато получился. Давайте все-таки сделаем, может не 300, PromLight. А И фонд Family OpenSans. Family "Open Sans" и вставляем к себе. Да, более-менее похоже на правду. Теперь нужно центровать этот текст. Текст Line Center. И еще нужно сделать бэкграунд не всему блоку, для того, чтобы изменить бэкграунд текущего, так как он растягивает нашу ширину, нам нужно дописать tag сделать tagp, сделать ему бэкграунд, то есть переносим из бэкграунд из field на body, но дело в том, что бэкграунд должен быть инлайновым, то есть мы можем задать подобный бэкграунд, как на макете, только инлайновым элементом, то есть таким-то, как TagSpan, например, у которого нет ширины, который не растягивается на всю ширину. Чтобы сделать p inline, мы делаем ему inline. Ставим Display inline таким вот образом. Это позволит как раз нам сделать background только с шрифтом, то есть только текстом. Ну, можно еще подогнать по размерам, патинги добавить, и Margin. Давайте поставим line height побольше. Давайте поставим padding. Left 10 пикселей. И padding right 10 пикселей. Это как раз добавит отступы слева и справа. Здесь. Вот видите, мы добавили отступы. И нужно еще добавить разрывы. land ленхайт побольше, чтобы был отступ, у нас по макету вот видите больше отступ между этими бэкграундами, ленхайт 170 процентов, то чтобы каждая строчка занимала 170 процентов. ну в принципе и все, наверное, нам осталось только подправить размеры этого блока думаю, может быть, поставить даже минимальную ширину, высоту точнее у секшена. Мы поставили 700 height. Давайте поставим минхайт 700, потому что вы видели, что в мобильной версии у нас вылазит за пределы. Таким вот образом при 354 у нас вылезет просто этот текст. Если его будет больше, он тоже вылезет. Поэтому давайте поставим минхайт 700 в нашем хедере, найдем блок, так, где у нас background front фронт пейдж, минхайт 700, и также картинки, я предлагаю поставить не просто фон uh, background как центровать бэкграунд, а растянуть его на всю ширину, потому что если, например, у нас будет огромный макет, то картинка просто не влазит. То есть нам нужно поставить background-size-cover, чтобы картинка растягивалась на всю ширину. То есть сейчас картинка вот по центру только, но она должна быть на всю ширину всегда, потому что у нас остальные блоки будут тоже растягиваться на всю ширину. И мы должны поставить background-size-cover. Так как у нас инлайновый стили переопределяет наш background-size, мы здесь прописываем новый no repeat, center-center. Я предлагаю просто написать important, и это позволит как раз избежать переопределения. То есть мы стили писали инлайново, а инлайновые стили, так как у нас стили каскадные, преобладают над теми, которые мы подключаем внешними external стили. Поэтому, давайте обновим страницу сейчас, и вот у нас background сайз таким вот образом. То же самое касается и мобильной версии. Теперь если мы пролистываем, какой бы у нас был ни был текст, стиль будет растягиваться, картинка будет растягивать, стиль будет растягивать картинку, вот вы видите у нас колоски тут сверху и снизу, все довольно таки опрятно выглядит. Может быть, чуть потемнее бы стоило сделать, понепрозрачнее хедер, но в принципе мне нравится адекватно выглядит уже наша шапка. И вот так вот она выглядит доступна версия. Я думаю, на этом урок закончен, но так уже достаточно долгий урок. В следующем видео мы разберем, как верстать остальные блоки и доверстаем уже непосредственно все вот эти вот. Блоки. Возможно, я также следующее видео разобью на несколько отдельных эпизодов, чтобы вы могли отдыхать между эпизодами или разбирать только тот эпизод, который вам нужен. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Дропале.